привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в видео мы будем продолжать рубрику с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах сегодня я вам покажу все свои сделки за предыдущие два дня торговли покажу сколько удалось заработать первую свою сделку я открывал по инструменту people здесь ничего прям интересного ребята по стакану не было и вообще сегодня в ролике у нас не будет там я бы сказал по стакану сделок будут больше такие по техническому анализу и больше я не знаю как по рынку что ли ну в общем я думаю это также будет интересно потому что прошлый мои сделки мы находили плотности, но опять же я очень часто видел в комментариях то, что вот я не нахожу плотностей, как мне торговать. Можно торговать даже просто по техническому анализу и сегодня я это наглядно все докажу. Прошлые свои сделки я вам показывал в прошлых видеороликах, поэтому если кто-то не смотрел, то мы остановились на балансе примерно 1400 долларов. Дальше я нахожу эту ситуацию, этот инструмент у нас вообще постоянно падал. Что-то сверхъестественное по данной ситуации вам рассказывать я не вижу смысла, я видел то, что да, у нас есть как бы сначала было сопротивление. От которого мы толкнулись. И теперь это у нас уже получается также сопротивление Цена выше вот этой точки не может у нас пойти Буквально по этим двум точкам я накинул вот такую вот линию косую сопротивления Для меня было понятно Возможно этот инструмент у нас будет падать дальше Есть у нас небольшая, я бы сказал, такая поддержка За которой мы можем там дальше собирать стопы И можем очень жестко проваливаться Вообще какая была механика Я смотрю то, что этот инструмент Вот у нас есть небольшая такая поддержка Знаете, вот есть проторговочка И потом выстрел То же самое и здесь небольшая проторговочка выстрел и этот инструмент падает постоянно тут я опять смотрю проторговочка но ожидаю собственно вот такого вот хорошего выстрела стоп-лосс данной ситуации я бы держал вероятнее всего вот за этими вот максимумами если цена у нас идет выше этого максимума то все это моя наклонка не отрабатывает и цена возможно вообще дальше выше полетит но если она дальше продолжит развиваться в этом диапазоне но ну, рано или поздно будет выход на ту или иную сторону ну и по вероятности по теории вероятности тут больше вероятности выхода вниз почему больше вниз? да потому что инструмент падает, а лучше торговать по тренду, чем против тренда. По данной ситуации все было хорошо, несколько раз я перераскидывал лимитки, изначально думал вообще просто поставить тейк профит на 5%, ну и собственно пойти себе отдыхать, но нет, почему-то я не мог тут усидеть, то убирал эти лимитки, вот сами видите, нет лимиток, думаю все, буду просто стоять до тейка, посмотрим, будет такое, не будет, а потом думаю, ну блин, ну такое движение, ну навряд ли оно будет, потому что такой вот импульс, он вот только недавно был по рынку, и то есть опять такой вот импульс повторить, но это будет ну практически невозможно. Потом я все-таки решил уже раскинуть сетку, прям вообще близко около тейк профита, но ну, потому что я уже такой подумал, ну мало ли у нас сейчас будет на самом деле какой-то импульс, но цена не дойдет до тейк профита буквально там пару пунктов, поэтому раскинул вот в этом вот диапазоне, чтобы уже так скажем зафиксироваться вот максимально хорошо. И давайте на самое интересное сразу перемотаю, я сразу после импульса перенес уже стоп-лосс без убыток и смотрите, что ребята здесь, это важно смотрите на стакан, как очень сильно начинает подниматься активность первую лимитку забирает просто идет вынос на стопах просто видимо идут ликвидации это настолько было жестко, и тут я уже короче думал все монитор то есть меня пробивает я такой думаю что происходит думаю что за дела ну реально я думал у меня просто монитор сносит это в моменте просто цена обвалилась на 7%, процентов сейчас смотрите на стакан фьючерсов какие у нас лимитки как активно выкупают просто и здесь есть лимитка и тут выкупают люди начинают максимально лонговать и я тут тоже подумал но ну, потому что цена обвалилась э, на семь а есть такая методика торговли, так скажем, ловля ножей, торговли ножей. Это когда вот цена очень сильно улетает и берутся как бы сделки в противоположную сторону. Но потому что цена навряд ли обвалится там на 20-40%, если там биток как бы тоже стоит на месте. Поэтому если торговать ножей, то надо находить инструменты, которые двигаются отдельно от рынка. Тут у нас также идет провал, я еще немножко добавляюсь в позицию. Но я уже думал, потому что здесь я захожу не на большой объем, поэтому усреднять я здесь уже в данной ситуации, ну в не мог, потому что, как бы, есть цена балится на 8%, процентов, ну, навряд ли вообще такое будет по рынку. Ну, и, собственно, сразу раскинул лимитки, по которым бы хотел фиксировать данную позицию. Здесь все было на самом деле хорошо, цена начала отрастать, и еще дополнительно заработал здесь 17 долларов. Ситуация просто шикарная, если вам показать, как здесь был пробой, вы сами все видели, какая здесь была активность по стакану фьючерсов, это вам просто наглядно. Было очень много стопов, многие возможно, ждали то, что у нас, да, цена ниже не пойдет, а вы представьте, мало того, что здесь много стопов, вторые люди у нас добавляются в пробой третьи люди возможно стояли здесь на фьючах лонки и они тут ликвидируются и поэтому идут такие вот движения ну как по мне тут было слишком много ликвидаций потому что просто такая палка вниз ну по-другому тут и иначе быть не могло все свои сделки я вам показывал в прошлом в своем видеоролике поэтому если вы не подписаны то пожалуйста подписывайтесь оставляйте свои лайки комментарии это очень помогает делать для вас качественный контент с первой сделки которая была в пробой уровня удалось вытянуть почти два с половиной процента вывод представьте если у меня стоп там 0.23, а тут тейк 2.5%, ну это прям очень хорошо. Но заходил я тут не таким большим объемом, вышел, как вы видите сами, очень-очень рано. Но кто знал, что будет вот такой вот на самом деле хороший пролив и кто знал, что вообще такое будет. Следующая сделка у меня была опять же на отскок, тоже видите, заработано было 17 долларов. Итого вот на этой вот ситуации, там буквально за один час было заработано чистыми 110 долларов. Также хочу вам напомнить, если кто-то не знает, у меня есть вот группа, там где я публикую все свои идеи, это не сигналы, это просто, грубо говоря, мой дневник трейдера, где я пишу все свои ситуации, как я торгую, ну и потом, собственно, уже публикую результаты. Это, грубо говоря, для вас в режиме реального времени показать, как я нахожу ситуацию, если там для кого-то э, было непонятным. Следующая сделка была открыта снова же по этому инструменту и снова немного я вам проспойлерю. Это снова сделка была в шорт. Опять же, ничего там очевидного по стакану у нас не было. Единственное, на что я обратил внимание, это вот у нас есть небольшая такая поддержка. Опять же, за этой поддержкой у у нас, возможно, будет скопление стопов. Плюс я вижу то, что у нас здесь есть такая небольшая консолидация. Плюс по тренду тоже входы вполне себе логичный. Куда здесь закинуть стоп-лосс? Если по техническому анализу мы с вами видим вот эти вот две точки, через эти две точки мы уже можем провести трендовую линию. И как раз-таки за эту трендовую линию, вот за этот вот максимум, вполне можно закидывать стоп-лосс, ну и ожидать какого-то там дальнейшего движения. То есть, если здесь я открываю, грубо говоря, единичку, то здесь я должен вытянуть как минимум в три раза больше, это будет прям очень крутое соотношение риска к прибыли На импульсе можно было фиксироваться Но я ожидал намного большего движения Поэтому собственно раскинул лимитки И просто ждал По итогу у меня тут немного не хватило терпения Сразу после такого вот хорошего импульса Я перенес стоп-лосс без убыток Но я ожидал собственно Какого-то такого моментального движения чтобы не сидеть там уже в сделке не знаю 3-4 часа Часть конечно позиций я уже фиксировал Вот так вот по рынку Но сразу вам могу сказать то что зря я тут выходил Потому что можно было там не выходить и выждать вот прям вот такого движения вот здесь я где-то заходил и как вы видите я даже максимально так скажем грамотно отработал эту сделку теперь давайте посмотрим ее по у трейдера на этой сделке было заработано 66 долларов 1 27 процента очень даже хорошо и я бы сказал так грамотно более менее грамотно вышла из этой ситуации следующая сделка опять же у нас была открыта по инструменту people снова же сделка была в шорт снова же от уровня сопротивления и точно такая же логика если раньше мы там с вами открывали я не знаю, на пробой каких-то уровней Мы там выставляли стоп-лоссы за какой-то максимум Здесь, ребята, у нас было, опять же, две вероятности Есть у нас, мало того, что этот уровень раньше был уровнем поддержки В который мы заходили в пробой Теперь этот уровень нас служит уровнем сопротивления Плюс дополнительно есть трендовый уровень сопротивления Ничего там, опять же, по стакану не было Просто чисто технический анализ Здесь мы открываем сделку Стоп-лосс закидываем за вот этот вот максимум на пересечении Ну и выжимаем, опять же, некое движение, так скажем, для нас подходящие по итогу здесь какого-то хорошего движения по тренду не было цена начала пробивать нашу трендовую линию биток также у нашел на повышение и сделка была закрыта по стоп лоссу в минус 15 долларов по дневнику трейдера эта ситуация смотрелась так меня выбило и дальше цена начала двигаться в боковике следующая сделка опять же не поверите была открыта по инструменту people снова же в пробой уровня снова грубо говоря по тренду но здесь у меня уже короче начали немного срывать эмоции я понимал то что я могу увидеть такого вот движения. И это, знаете, когда вот ты получаешь серию положительных результатов, это иногда даже хуже, когда у тебя там тильт, но с плохой точки зрения. Когда у тебя тильт с плохой точки зрения, ты выходишь без убыток и заканчиваешь торговлю. А когда у тебя тильт уже когда-то заработал, это совершенно другая ситуация. Ты можешь даже заработать полторы тысячи долларов за один день, но потом буквально за одну минуту все слить. Я увидел эту свечу, я вижу то, что у нас опять же есть очень хороший уровень, я вижу то, что я захожу по тренду, опять же большое количество стоп лоссов опять же в Возможно, на ликвидациях мы хорошо полетим. Поэтому здесь я снова заходил в пробой уровня. Стоп-лосс в данной ситуации можно было выбросить вот за этот вот максимум. И, собственно, я примерно так это все и делал. Но опять же вам скажу то, что я немного начал тильтовать. Вроде как цена ушла на понижение. Но здесь, видите, я начал передвигать стоп-лосс, добавляться в позицию. А это уже, ребята, плохо. Потому что если в прошлых позициях у меня там риск составлял, э, ну, нормально, там 15, максимум 40 долларов, то в этой позиции у меня уже убыток мог достичь около 100 долларов если бы я закрылся по стоп-лоссу. Как вы видите, дальше я вообще перенес стоп-лосс, но тут я перенес стоп-лосс в плане безопасности, потому что в любой момент мог быть небольшой такой импульс, и меня бы просто выбило. Я бы здесь вручную стопился, уже бы вот за уровнем сопротивления, но во всяком случае это уже был недопустимый стоп-лосс. И, короче, начало крыши ехать, но, как говорится, вот эти вот выпуски по разгону депозита, они будут вот с такой вот ерундой, надо понимать, я тоже человек, и тоже срывают эмоции. Ну, тут по дороге я, короче, усреднялся, как вы видите, вот потихоньку. Добавлялся в эту позицию, я не заходил Там на супер огромный объем Чтоб вы там не думали, что я там уже прям очень сильно Тильтанул, я себя стараюсь максимально Контролировать, но эта ситуация Это уже плохо, так нельзя было делать Не надо было усредняться, надо было просто отступиться. вот здесь, как я сказал За максимум, мне бы здесь все равно Не выбило, но по итогу я здесь добавлялся В позицию, цена начала все-таки Идти на понижение, была небольшая такая Вот наклоночка в пробой, которая я Дополнительно еще и заходил, но по итогу Да, было какое-то движение, дач часть позиции я фиксировался но остатки этой позиции все равно были закрыты уже по стоп лоссу а стоп лосс как вы видите я переносил постоянно за каждую пятиминутную свечку Итого на этой сделке чистыми было заработано 93 доллара не сказать то что на самое лучшее очень сильно пересиживал я ей недоволен этой сделкой но во всяком случае вам ее тоже надо было показать вытянул 1 процент и 2 и закрылся даже очень неплохо но ну, потому что дальше у нас как вы видите была коррекция и вышел в самых таких выгодных точках ну и последняя сделка, ребята, на сегодня. Снова же была открыта по инструменту People, снова она была открыта в шорт. И здесь, я бы сказал, максимально такая грамотная сделка, потому что если в прошлых ситуациях у нас стоп-лоссы были большими, да, то в этой ситуации у нас стоп лос всего лишь 0.55 и по ретейку э, мы примерно ожидали 2%. Точно такая же ситуация. Смотрим на глобальную линию сопротивления. Цена как только к этой линии у нас подходит, всегда отскакивает на понижение. Сейчас точно такая же ситуация, плюс у нас этот уровень не только, так скажем Трендовый, но ну и здесь мы с вами видели, встретили первое сопротивление, вот в данном месте. Здесь у нас это было сопротивление, так скажем, поддержка. Ну и теперь это у нас уже становится сопротивлением, так скажем, дополнительным на понижение. То есть, в целом, мы заходим по тренду, плюс заходим э, на ретесте, опять же, на понижение в шорт. И здесь я не заходил уже таким большим объемом, потому что по прошлым сделкам я уже сами видели немного тильтанул. Поэтому я скинул немного объем. Ну на всякий случай. Особо комментировать нечего. Цена просто пошла на понижение, сразу перенес стоп-лоссу без убыток, но после того, как началась коррекция, я стоп-лоссом немного игрался, но все-таки э, просто чтобы его нечаянно и не выбило. Попал в небольшой такой запил, во всяком случае цена выше трендовой линии не шла и стоп-лоссы, так скажем, у меня был здесь выставлен максимально грамотно. Часть позиции я фиксировал вот на этом импульсе, потому что для меня было непонятно, то ли мы уже нащупали наконец-то дно по этой монете, то ли все-таки пойдем дальше сносить те самые стопы. Но честно, я очень хотел увидеть вот такое вот движение, вот такую вот просто палку вниз, чтобы забрать свой профит, там заработать 200 быстрых долларов, но, к сожалению, такого не было, и мне просто посчастливилось первой сделкой попасть вот на такую вот ситуацию. По итогу, сами видите, этот запил сделался почти около часа, и только спустя час, наконец-то, эта монета пошла на понижение, биток тоже у нас, так скажем, пошел в помощь, ну, потому что по битку, я тоже, думаю, все видят здесь такая есть небольшая наклонка, и в целом, биток вот двигался пока вот в этом вот диапазоне, и только когда он пробил эту наклонку, наконец-то и People у нас э, начал идти хорошенько так э, в шорт. Часть позиции я закрывал уже на этом импульсе, ну и остатки этой позиции были полностью закрыты по лимиткам, по отложкам, ну и собственно здесь было все максимально хорошо. Пошло движение, на котором закрылась эта сделка в плюс 81 доллар. Если мы показать эту сделку под дневнику трейдера, выглядит она вот так вот хорошо. Очень грамотно, я бы сказал, можно было выжидать еще больше, но кто знал, что вообще такое будет. И сейчас я опять же наблюдаю за пипом, потому что я очень хочу увидеть хорошее движение вниз и что вы вообще понимали после листинга вот эта монета просто падает вниз и я грубо говоря просто по тренду вот так вот захожу снимаю сливки и получилось вот буквально за эти два дня заработать к депозиту там больше 300 долларов то есть тут мы заработали 226 плюс 110 с прошлого дня получается 330 долларов вот за этот вот видеоролик то есть последним роликом мы заработали очень хороший результат дошли мы почти до 2000 долларов и давай я вам покажу анализ PLN, чтобы у вас никаких там вопросов не возникало по анализу сделок. Также вы можете посмотреть, вот у меня здесь все есть, прям. За неделю кому что интересно, ну в общем, ребята, вы помните то, что все мои сделки вы можете посмотреть в телеграм-канале. Также в телеграм-канале у меня есть отдельный канал вообще по обучению. И пока у нас давайте посмотрим за январь, получается уже 1300 по прибыли, но не учитывая сегодняшний день, поэтому примерно уже 1500. Вот тот самый канал, все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии, поэтому кому это будет интересно, переходите, смотрите. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, всем большое спасибо за поддержку, пишите свое мнение в комментариях, Подписываться на канал не забывайте, потому что это самая большая мотивация делать для вас видеоролики. Напишите абсолютно любой комментарий, чтобы этот ролик увидела как можно больше людей. В общем, спасибо вам, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.